Здравствуйте! С вами опять я, Владимир Чернов. И, как обещал в прошлом видео, мы с вами посетили, посетим сейчас пляж на правом берегу, в верхнем гееве. Посмотрим, может быть, здесь чище, может, нет. Итак, что мы имеем в начале эксперимента? Вот он, чистый, блестящий хромированный магнитик, вот методика старая, берем его и немножко ялозим по песку, смотрим, что мы имеем, еще больше пыли, чем на Ждановском пляже значительно больше вот, такая, вот такие дела это наше все доблестное вездесущее, вернее вездесрущие запорожсталь честно говоря сегодня я был очень удивлен всегда считалось что правом берегу достается запорожстали меньше благодаря сложившейся розе ветру Сюда в западном направлении дует меньше. А тут еще грязнее, чем на Ждановском пляже. Так что называть правый берег Запорожья экологически чистым, это уже в прошлом. Запорожцаль Бладива и Эдлист. В ближайшее время отследую пару пляжей на Хортице. Один в районе плавневой части базы отдыха ЗНТУ, технического университета. А другой в центральной части, бывшая база отдыха бывшего алюминиевого завода.